Здравствуйте, я Ким Ги Хун из отделения трансплантации печени гепатобилярной хирургии медицинского центра Сиула-сан. Сегодня я представляю вам лапароскопическую гипотектомию живого донора. Я собираюсь рассказать следующее. Введение, лапароскопическая левая латеральная секционоктомия живого донора, лапароскопическая правая гипотектомия живого донора, а затем я расскажу о донорских случаях, имеющих анатомические вариации. Далее я объясню, что лучше использовать при резекции желудочного пузыря во время операции, только технику ICG, индоцианин зеленый, или использовать ее сочетание с интраоперационной холангиографией. Я объясню сравнение между лапароскопической и роботизированной гипотектомией живого донора, и на этом завершу презентацию. Во-первых, четыре наиболее важных фактора биопереноса трансплантата печени от живого донора включают. Первый – адекватный объем трансплантата. Второй – достаточный приток. Другими словами, приток, проходящий через воротную вену или печеночную артерию, должен быть достаточным. Также достаточный отток, иными словами, размер печёночной вены очень важен, поскольку должно выходить так же хорошо, как и входит. Поэтому очень важно знать, поддерживается ли хороший отток или нет. И, наконец, при наложении анастомоза на желчный проток, самое главное, безопасно это сделать. Но биотрансплантаты в конечном итоге должны иметь доноров. Поэтому самое важное ⁇ безопасность и стабильность донора. Как вы знаете, донор ⁇ это не пациент. Он такой же здоровый человек, как и мы. С донором никаких проблем не должно быть. Этот график показывает, что в 2001 году в США биотрансплантаты были активно использованы. Пока в 2001 году в Нью-Йорке не произошел случай, в результате которого умер живой донор. График показывает, что количество биотрансплантатов явно сокращается, и если донор подвергается риску при биотрансплантации, то сама операция может не иметь никакого смысла. Это показывает предыдущего донора, перенесшего лапаротомию, и рану донора, перенесшего лапароскопию. Изначально выполняется разрез в виде перевернутой буквы «Т», но после этого мы стали делать надрез в виде скамьи или надрез в виде перевернутой буковки L. Как видите, рана у донора большая, но при лапароскопических операциях проделываются пять маленьких отверстий, которые со временем исчезают до такой степени, что от них не остается и следа. В медицинском центре сиула с августа 1992 года по декабрь 2019 года было проведено 6711 трансплантаций печени. Из них 84% были биотрансплантатами и ни один из доноров не умер. Это мои личные данные. С июля 2007 года по 31 декабря 2020 года было проведено 1189 лапароскопических роботизированных резекций печени. В последнее время количество роботизированных операций сокращается, поскольку роботы не очень эффективны при резекции печени. Если классифицировать и сортировать среди 1180 случаев, основная резекция составляет 60%. Гипотоцеллюлярная карцинома была преобладающей. А к 31 декабря прошлого года было выполнено 205 лапароскопических гипотоктомий, 106 правых и 3 расширенных правых, 4 левых и 38 гипотоктомий левого латерального разреза. А теперь давайте посмотрим на осложнения, которые были у доноров. С 2004 года по 2017 год было 4395 доноров. Серьезные осложнения составляли 1,72%. Это был очень низкий процент. 47,6% имели анатомические изменения. Здесь нам нужно знать, что анатомические изменения могут быть очень значительными у доноров, например, аномалии артерий, воротной вены и желчного протока. Этот документ был опубликован в 2017 году Корейским регистром донорских органов и имеет большое значение. Корея является лидером в области биотрансплантации и имеет наибольшее количество случаев. С марта 2014 года по декабрь 2015 было проведено всего 832 трансплантации печени от живого донора. Общее количество осложнений у доноров составило 9,3%, осложнений желчевыводящей системы 1,7%, серьезных осложнений, подвергающих пациентов серьезному риску 1,9%. Поэтому я всегда говорю, что даже если проводить лапароскопическую гипотектомию от живого донора и сравнивать ее с открытой операцией, то разница неощутима. И осложнений практически нет. Наоборот, в случае, если будет много, мы должны серьезно подумать, следует ли нам прекратить делать лапароскопические операции. Это процесс приготовления к лапароскопической операции, которая может варьировать у каждого хирурга. В основном я использую устройство Thunderbit и лапароскопический аспиратор Кьюса и поддерживаю давление брюшной полости на уровне 12 мм птутного столба. И по моим индивидуальным показаниям делать левую латеральную резекцию и резекцию левой доли схожи с проведением открытой гипотектомии без противопоказаний, но правая отличается. Правая доля большая и имеет множество анатомических вариаций, поэтому я думаю, что важно здесь смотреть на разумные показания. Давайте посмотрим на случай левой латеральной секционоктомии у второго живого лапароскопического донора. В 2001 году Дэниэль Шерки во Франции впервые сообщил о лапароскопической левой боковой секционоктомии от живого донора. В 2006 году Оливье Субран сравнил группу, перенесшую лапароскопическую операцию, и опубликовал свои результаты. Его результаты оказались достаточно хорошими. 군과, 군과, 비교를 했고, 비교를 했는데, 어, 안전하고, 이후에, Затем, азиатско в Азиатско-Тихоокеанском регионе, азиатско регионе я был первым, кто выполнил операцию в 2008, в 2008 в году и представил ее в британском журнале хирургии в 2011 в году. Таким образом, я пришел к такому же выводу, что хирургическая лапароскопия никогда не была плохой для группы, в которой была проведена открытая операция. Поэтому я пришел к выводу, что это безопасная, выполнимая и воспроизводимая процедура. И эта статья имеет большое значение. В США, Северной Америке, Южной Америке и Азии, а также в трех странах в Европе, пациентам с донором, перенесшим лапароскопическую левую латеральную секционоктомию. В настоящий момент, когда дело касается трансплантации почки, нефректомия донора в основном выполняется при помощи лапароскопии. Это сравнение между группой доноров почки и доноров печени, полученных лапароскопической резекцией. В результате сравнения в группе доноров, перенесших лапароскопическую левую боковую секционоктомию, ранних осложнений было меньше и не было отличий от группы лапароскопических трансплантаций почки, которая обычно является золотым стандартом. Мы пришли к выводу, что лапароскопическая левая латеральная секционоктомия у живого донора может стать новым стандартом, как и в случае с трансплантацией почки, поскольку в группе доноров, у которых левая латеральная секционоктомия проводилась лапароскопическим методом, было меньше исходных осложнений, что обычно было «золотым стандартом». Это статья из медицинского центра Сиула-Сан. Мы начали проводить операции на доноре при помощи лапароскопии. Уже очень давно, так что добились долгосрочного результата. При пересадке почек углекислый газ действовал негативно на трансплантат. Чтобы увидеть, будет ли это иметь место в случае пересадки печени, провели долгосрочное исследование. Средний период наблюдения составляет 92,9% и 92,7% соответственно. Период наблюдения в группе открытых и лапароскопических доноров. В результате углекислый газ никак не повлиял на трансплантат. И поскольку операция донора с лапароскопией не оказала значительного влияния на результаты реципиента мы можем сказать, что это очень безопасная процедура. При левой латеральной секционектомии у донора иногда очень полезно использовать технику ICG, когда имеется два протока. Есть раствор под названием индоцианин зеленый ICG. Обычно этот тест используется, чтобы проверить функцию печени. Введение небольшого количества двух с половиной миллиграмм внутривенно дает хороший обзор желчного пузыря во время операции. Этот слайд основан на использовании техники индоцианина зеленого в группе пациентов с двумя желчными протоками, если левосторонняя секционоктомия выполняется с помощью лапароскопов. Как видите, проток разделен на два донора, где мы используем раствор индоцианина. Обычно этот тест для того, чтобы проверить функцию оставшейся печени, и при введении небольшого количества раствора можно очень хорошо увидеть желчь. Итак, после введения раствора эндоцианина я вижу, что желчный свет разделяется на один за другим, и я помещаю зажим химолог прямо под место, где я хочу провести разрез. Глядя на экран с эндоцианином, затем я обрезаю его, оставив сверху 1-2 мм. Первая стенка благополучно срезается, и тогда видно, что второй желчный проток окрасился. Закрепляю там зажим химолог и разрезаю желчную стенку на 1-два миллиметра выше. Затем, если вы посмотрите сюда, вы увидите, как благополучно выходит еще один желчный проток. У 37-летнего мужчины и его донора были три аномалии. Во-первых, аномалия воротной вены третьего типа и случаи, когда правый задний проток переходит в левый, а затем левая печёночная артерия выходит как левая желудочная артерия. Однако для данного донора аномалия не представляет большой проблемы, потому что проводится только левая боковая секционоктомия. Сначала иссякается левая коронарная связка, а затем левая печеночная артерия, которую вы сейчас видите. Она идет из левой желудочной артерии, и вы видите рядом с ней еще одну артерию, верно? Это медиальная артерия, идущая к С4 а сразу за ней левая воротная вена. Таким образом, мы делаем этот круг с каждой красносиней лентой. Затем отмечаем ограничивающую область и смотрим на положение средней печеночной вены с помощью ультразвука. Я всегда использую маневр Прингла во время операции донора. Наружная поверхность иссякается энергетическим устройством, а внутренняя лапароскопическим аспиратором Кьюса. Я разделяю петлю глиссона, входя в С4, и продолжаю резекцию печени по направлению к голове. В случае этого донора левая печеночная вена может быть отделена внутри паренхим, поскольку средняя печеночная вена смещена вправо. Сейчас вы видите левую печеночную вену, а затем я пытаюсь увидеть ее с помощью интероперационной холангиографии, без использования индоцианина после отделения вокруг желчных протоков. Я помещаю резиновую метку в область мишени, делаю снимок, чтобы точно определить его местоположение, а затем накладываю зажим химолог. Затем я еще раз проверяю, безопасен ли остаточный проток, а затем вырезаю 1-2 мм на верхней части зажима. Это позволяет безопасно исечь проток. Остаточные ткани закрепляются зажимом химолог, а оставшаяся печень обрезается на время заготовки. Это NDTA степлер который сначала перерезает артерию С4, дважды зажимает и разрезает левую воротную вену на этой стороне, которая оставляет левую печеночную артерию. Далее разрезаем его с помощью только одной скобки и разделяем последнюю оставшуюся левую печеночную вену с помощью эндотиэй степлера. Помещаем образец в эндопакет и вынимаем его через надлобковый разрез. Это вид со стороны донора, и чтобы сделать печеночную вену немного больше на заднем столе, мы используем креконсервированную подкожную вену, чтобы обойти и проверить ее соответствующим образом. Воротная вена, две печеночные артерии, желчный проток, трансплантацию реципиенту – одна из следующих сцен. На четвертый день после операции со стороны донора особых проблем не было. Вот это чистая лапароскопическая левая гипотектомия живого донора. Этой женщине 37 лет, и эта пациентка также относится к типу пациентов с ранним разветвлением правого заднего протока. Однако, поскольку я пишу левая доля, с правым протоком существенных проблем не возникает. Левая коронарная связка разделена. Печеночно-12-перстные связки фрагментированы. Первая левая печеночная артерия выходит наружу, а за ней находится левая воротная вена. После ленты и временного пережатия отмечается демаркационная линия и проверяется средняя печеночная вена. Таким образом, паренхима печени на поверхности разрезается энергетическим устройством и глубоко внутри часть иссякается с помощью аспиратора сейчас вы видите среднюю печеночную вену я обрезал и разделил вет ведущую к сегменту 5 а затем петлю глиссона с4 세그먼트 8의 어, 미드 헤파릭면이 브랜치인데 역시 크기에 따라서는 이렇게 스테프를 이용해서 자르기도 합니다. Увеличил, чтобы увидеть после клепирования и разрезания ветви средней печеночной вены сегмента 5. Теперь это ветвь средней печёночной вены сегмента 8, которая зависит от ее размера и также разрезается с помощью степлера. Теперь, после почти полной резекции печени, Хвостатую долю можно прикрепить, и мы можем сделать манеру подвешивания, который легче поддается хирургическому вмешательству. Пропустите резинку под левой печеночной веной, а затем под левой воротной веной, левой печеночной артерией. Теперь я как раз собираюсь разрезать проток с помощью интраоперационной холангиограммы. А после того, как наложил резиновую ленту и проверил целевую точку, я зажал эту часть зажимом химолог и проверил, что удаленный желчный проток безопасен. отсек и поднял остальную часть кистозного протока. Если разрезать его поверх 1-2 мм зажима для химолог, левый проток выйдет хорошо. Далее следует время, необходимое для двойного клепирования и разрезания печёночной артерии. А это левая воротная вена. В конце концов, я дважды клепирую это и обрезаю это. Остальные стволы средней и левой печеночной вены перерезаются при помощи степлера NDTA. Таким образом, трансплантат был помещен в эндомешок и извлечен через линию надлобкового разреза. Операция донора прошла без осложнений. Выполняется гемостаз, белиостаз. В заднем столе вы проверяете донорскую левую печеночную вену, левую воротную вену, проток и артерию. На пятый день после операции подтвердили, что с донором проблем нет, и вскоре пациента выписали. Поговорим о лапароскопической правой гипотектомии живого донора. Самая важная особенность правой гипотектомии донора заключается в том, что правая доля довольно большая и анатомически изменчива поэтому должны быть разумные показания для проведения операции. Причина этой необходимости заключается в том, что вы можете безопасно выполнить лапароскопическую гипотектомию у живого донора и проведение операции возможно почти за такое же время, как во время открытой операции, а также уменьшить количество осложнений. Условиями является одиночная, более длинная RHA, правая печеночная артерия, RPV правая воротная вена и правый желчный проток. Рекомендуется менее трех правых нижних печеночных вен весом менее 700 граммов на КТ. Это является самым простым показанием для операции. Это данные из медицинского центра Samsung в Сеуле, где раньше при отсутствии показаний уровень осложнений составлял 16,4%. Однако, как я упомянул ранее, после предоставления разумных показаний к операции частота осложнений снизилась до 6,2%. Ранее, до соблюдения разумных показаний, часто развивались осложнения желчевыводящих путей с показателем 11%, который снизился до 1,6% после соблюдения всех критериев. Мы проанализировали 575 человек, которые перенесли операции в медицинском центре Сиула-Сан, больнице Сеульского национального университета, университетской больнице Кембук и медицинском центре Самсунг в Сиуле, которые, вероятно, являются основными центрами по проведению лапароскопической гипотектомии. Из них правых случаев было больше всего, количество которых составило 511 случаев. К сожалению, в этом исследовании нет случаев анатомических вариаций. Итак, мы обновляем его и собираем новые данные. У правого трансплантата было значительно больше осложнений, чем у левой или после левой боковой секционектомии – 8,4%. Таким образом, когда мы рассмотрели факторы, связанные с осложнениями при каждом состоянии, многомерный анализ имел значение для времени проведения операции и веса трансплантата. Это означает, что чем больше продолжительность операции, тем больше осложнений, и чем тяжелее трансплантат, тем больше осложнений. Стандарт веса трансплантата составлял 700 грамм. Было много осложнений при весе более чем 700 грамм. И было много случаев, когда операция длилась долго, в основном с анатомическими особенностями. Это те случаи, когда печеночных артерий несколько или несколько желчных протоков, и имеется аномалия воротной вены. Это означает, что в группе без анатомических вариаций развивается гораздо меньше осложнений. На этом слайде был собран материал о недавно проведенной чистой лапароскопической правой гипотектомии живого донора. И по сравнению с другими группами, данные медицинского центра Сиула-Сан не имеют осложнений. Причина заключается в соблюдении упомянутых ранее разумных показаний в этих 90-х случаях. Подробная информация будет опубликована в британском хирургическом журнале в этом году. Далее мы рассмотрим анатомические вариации. Во-первых, операция на доноре с двумя желчными протоками. На самом деле, мы также придерживаемся разумных показаний, но если донор и члены семьи сильно желают лапароскопическую операцию, мы также выполняем операцию с этим вариантом. Я покажу вам одно из этих видео. 17-летняя пациентка с ранним разветвлением правого желчного протока. Правая печеночная артерия в порядке, и у воротной вены не было отклонений с протока. Это случай с двумя желчевыводящими протоками. В случае с этим донором мы решили расширить правую долю, потому что размер трансплантата был маленький. Сейчас показана одна правая нижняя печеночная вена, которая обработана степлером. Затем и сичина, гипотоковальная связка. Затем снова появившуюся другую правую нижнюю печеночную вену зашили с помощью степлера. И теперь мы проверяем демаркационную линию, отслаивая и вставляя печеночную артерию в и воротную вену. Вводя растворы ICG и заклеивая печеночную артерию и в воротную вену соответственно. Я еще раз смотрю на форму желчного протока, проверяю расположение средней печеночной вены и выполняю маневр Прингла. Обычно на окклюзию уходит 15 минут, как при обычной гипотектомии, и на реперфузию 5 минут, а с помощью лапароскопического аспиратора отделяется паренхима печени. 라이트 그라프트 쪽으로 치우, 가져가게 됩니다. 그래서 S4로 가는 해파틱 브랜드를 다 클립하고 어, 커트했습니다. 역시 S4로 가는 스몰 브랜치들을 클립하고, 때로는 이렇게 에너지 디바이스로 처리하기도 합니다. 좀 사이즈가 큰 것은 해모라 클립이나 메탈 클립을 이용해서 처리를 합니다. В случае данного донора, поскольку это расширена правая доля, средняя печеночная вена подводится к правому трансплантату. Таким образом, я наложил скобки и вырезал все печеночные вены, идущие до С4. Я также обрезаю небольшие ветки, идущие к С4, и иногда обрабатываю их с помощью такого энергетического устройства. Вены большого размера обрабатываются с помощью зажима химолог и металлического зажима. Как видите, это корень средней печёночной вены. Теперь я отхожу от корня, чтобы повесить ватную ленту. Разрезаю хвостатую долю, и это золотой палец, который легко подвешивается и может предотвратить травму IVC. Точно так же мы используем методы ВГД и ICG одновременно. Итак, мы проверяем, что это два протока, и применяем зажим химолог на целевую точку. Остаточный желчный проток безопасен, обрезаем на 1-2 мм от зажима. Поскольку имеется аномалия, выходит два желчных протока. Остальная часть прикорневой пластины прикрепляется же зажимом химолог, а затем разрезается. Оставшаяся паренхима выполняла функцию защиты с помощью машины с золотым пальцем под ней. Зажимала и обрабатывала петлю глисона, идущую к хвостатой доли. Затем, чтобы сократить время теплой шемии, вы заранее надеваете эндомешок. Сначала я перерезаю среднюю печеночную вену на время обработки, а затем заклеиваю правую печеночную вену. Теперь это правая печеночная артерия, затем правая воротная вена. Мы сделали разделение, используя только одну сторону скобки, и правую печеночную вену, используя скобу для разделения. Итак. Разрезаем остаток связки образца на донорской стороне POD номер 3 Обработайте печеночную вену и трансплантат, извлеченный через линию надлобкового разреза. Донорской стороне проводят гемостаз, белиостаз, POD-3. КТ также не имеет проблем. Это хирургическая сцена, когда две печеночные артерии и три воротные вены появляются во время лапароскопии у правого живого донора. Если вы сначала посмотрите на картину с двумя печёночными артериями, печеночно дуально связочная связка отделена, а правая задняя и правая передняя печёночные артерии выглядят отдельно, как видно на КТ сверху. Правая печеночная артерия выходит из двух. Сначала печеночная артерия идет к правой задней стороне, Затем прямо над печеночной артерией идет к правой передней артерии. В редких случаях бывают случаи, когда каждая артерия выходит вот так. Так как вам необходимо отделить невротические ткани вокруг и разделить проток, сначала следует отслоить печеночную артерию на достаточную длину до дна протока. Это картина, в которой правая задняя и правая передняя печеночные артерии разделены во время процедуры после рассечения. Эта операция также была проведена успешно. Рядом три правые воротные вены. Поскольку в нашей больнице нет случаев с аномалией правой воротной вены в данный момент, то мы позаимствовали видео врача Хан Йон Сок из больницы университета Кьонбук. Первая правая задняя часть воротной вены, идущая к правому переднему краю, покрывается синей лентой. Затем после резекции желчевыводящего протока перевязывается портальная вена, которая идет к остальной передней части. Это время процедуры сначала после нанесения скоб разрезается первая и вторая воротная вена а оставшаяся часть верхней разрезается с помощью эндте мы показали случай успешного проведения а, лапароскопической а, правой а, гипотектомии а, у живого а, донора а, несмотря а, на наличие а, трех а, портальных а, вен 클립하고 그다음에 커트를 했고 아, 나머지 위쪽에 있는 것은 엔도 TA를 이용해서 커트를 하고 있습니다. 그래서 덕트가 비록 포탈비엔이 3개였지만 아, 결국 안전하게 라파로스코브 리빙도널 라이트 헤파텍 통일을 했던 케이스를 보여드렸습니다. Разница между интероперационной холангиографией и техникой ICG заключается в том, что в недавних публикациях сообщалось о высокой степени осложнений желчеводящих путей на стороне реципиента в группах, которые использовали только метод ICG. Если рассмотреть причину при разделении желчного дерева, применив только технику ICG, нужно очень серьезно отнестись к отслоению верхней капсулы. В конце концов, это может вызвать осложнение со стороны желчевыводящих путей, поскольку сильно блокируется поток. Таким образом, наша больница использует как интероперационную холангиографию, так и технику ICG, и наши данные показывают, что осложнения в группе лапароскопии практически не имеют значения. В больницах, которые впервые начинают введение данного метода, рекомендуется использовать не только метод ICG, но проведение данного метода совместно с интрооперационной хол... холангиографией. Если вы посмотрите на лапароскопическую роботизированную гипотектомию живого донора с 2014 по 2020 год в Корее, по роботу было проведено многоцентровое исследование, в котором была собрана каждая группа операций с 2018 по 2020 год. Мы сравнили группу пациентов лапароскопической правой гипотектомии живого донора с группой роботизированной правой гипотектомии живого но донора, И мы видим, что время операции было намного быстрее в группе лапароскопической и гораздо меньше осложнений. Как я уже говорил ранее, роботизированная хирургия все еще имеет свои преимущества, но не имеет существенных преимуществ в лечении печени поскольку при резекции в роботизированной хирургии используются только энергетические устройства, чистота и безопасность лечения имеют ограничения. Так что на это уходит больше времени. Это была вторая встреча ICLS в 2018 году в медицинском центре АСАН и живые демонстрационные сеансы лапароскопической и роботизированной гипотектомии. Я выполнял лапароскопическую операцию. А роботизированную операцию выполнял доктор Чой Ин Хонг из больницы Северанс. Это видео представляет собой сравнение между лапароскопической и роботизированной хирургией. И второе собрание ОСЛС было проведено в медицинском центре сиула сан в октябре 2018 года. В то время была живая демонстрационная сессия, я проводил лапароскопическую операцию, а роботизированную операцию выполнял профессор Че Ги Хонг из больницы Северанс. Как вы можете видеть, лапароскопия выполняется с использованием лапароскопического аспиратора, и робот выполняет резекцию печени только с помощью энергетического устройства. Этот пациент был пациентом с ГЦК, и теперь я могу видеть демаркационную линию после захвата левой ножки глиссона и зажима. Робот выполняет индивидуальную отслойку. Печеночная артерия и воротная вена разделяются, и после того, как я нанес раствор ICG, демаркационная линия хорошо видна. Робот освобождает, зажимает и перерезает левую артерию и воротную вену соответственно. Проверьте расположение средней печеночной вены, и если вы посмотрите в правый верхний угол, это реальное время. Я показываю вам время операции, которая на самом деле идет. Вы видите, что операция на печень с помощью лапароскопов проходит намного быстрее. Используется лапароскопический аспиратор. Робот также добавляет раствор ICG и подтверждает линию разграничения. Печень разрезают и печеночную вену иссекают с помощью энергетического устройства, будь то небольшая ножка посередине. 그것도 역시 ICG 솔루션을 넣고 디마케이션 라인을 확인을 합니다. 파렌카임을 복강경 구사로 방리를 하고 있고 중간중간에 작은 페디클이라든지 헤파틱 펜인 에너지 디바이스를 통해서 절제를 합니다. В середине робот продолжает использовать энергетическое устройство и биополярность. Есть довольно много случаев, когда из печеночной вены открывается кровотечение. Поэтому я продолжаю вставлять материал и разделять их по отдельности. Поэтому если я робот, я полностью изолировал желчный проток и разделил его зажимом. По диаметру зажимаю ветвь печеночной вены или провожу лечение энергетическим аппаратом. Левая печеночная вена делится эндостеплером, и ножка глиссона удаляется с помощью G.S. степлер, даже при лапароскопии. Оставшаяся паренхима печени удаляется, а левая печеночная вена разделяется при помощи эндогиа. Я отредактировал время, но глядя на реальное время, вы видите, что группа лапароскопической гипотектомии закончилась быстро, чуть больше, чем полутора часа. GIA로, uh, 똑같이, uh, 했지만, заключение. Самым важным в биопечени является безопасность аэропри이군. донора. И, как я упоминал ранее, операция без осложнений намного важнее операций без противопоказаний. Чтобы выполнить лапароскопическую гипотектомию живого донора, вам нужно проделать много открытых операций. И такие случаи, как левосторонняя секционная резекция, были стандартом лечения в педиатрической LDLT. Самое главное, если вы выполняете гипотектомию крупного донора справа или слева с помощью лапароскопов, я рекомендую делать это в центре с большим опытом потому что часто возникают проблемы, которые делают ее довольно анатомической. В первом месте, либо в центре лапароскопической гипотектомии живого донора, либо в группе с большим количеством осложнений, чем при открытой операции, важно следовать разумным критериям, разумным показаниям, как я уже упоминал, и выполнять ее безопасно. Большое спасибо, что дослушали лекцию до конца. Надеюсь, моя лекция поможет тем, кто выполняет лапароскопическую гипотектомию у живого донора.